всем признаков четких. Я провела несколько дней подряд консультации по отношениям для женщин, которые хотят построить здоровые отношения красивые, умные, образованные, но попадают на каких-то абьюзеров, на тех людей которые водят за нос, дарят какие-то дешевые подарки, у нее только бабочки в, голове, в животе, дум, головой она думать не хочет. А при этом эти женщины находятся после переезда во время, сейчас же война идет в Украине. А Раша никак же не, не успокоится, то есть продолжается геноцид, и понятное дело, что люди ищут себе, где, куда уехать, кто что себе решает. Сейчас я не буду про войну, это отдельная тема, я очень много эфиров провела, свое, свое видео не давала и даю, и буду давать дальше. Так вот, тема отношений, когда кто-то уехал, кто-то остался, но люди же продолжают жить, пока мы живы, пока нас Бог не забрал, пока мы свою не выполнили полностью программу, мы живы, мы должны жить. И вот тема отношений для меня Самой всегда была такой, знаете, из ряда какого-то космоса. Потому что я же, как и многие из вас, из Советского Союза. И поэтому то, что сейчас я вам даю, я вам не просто там где-то взяла из, не знаю, там, прочитала в интернете и выдаю. Я это все прожила сама. Так вот, когда умная, красивая, образованная, Женщина, у которой есть или был бизнес, вот общалась с некоторыми, значит, одни живут там в Чехии, в Австрии, в Германии уже многие годы. Некоторые переехали и вот переживают там стресс и вот всю эту боль, которую, как она сегодня сказала, мир рухнул. Да, мир рухнул и в этих условиях особенно тяжело по-новому жить. Но природа человеческая, она же восстанавливается. И если уж мы живы, хочется любви, хочется ласки и так далее. Поэтому женщина это то существо, Богом, посланное на Землю, которое дает жизнь и ее должна развивать. А что такое развивать? Ну вот, например, если вы настоящая женщина, с вами мужчина, который вас уважает, ценит, дает вам за подарки, считается с вами. Если вы служанка, тетка, сегодня у нас семь признаков тетки, то вы тетка. И к вам такие появляются, приходят абьюзеры, и, или служим вы живете, которым, который вас уже не ценит, не уважает, или ценит и уважает, там, да ладно тебе там, ты и так красивая. Зачем тебе красивое белье? Вот недавно общалась с женщиной. Зачем тебе платье красивое? Ты и так красиво. я тебя и так люблю. И вот это вот признаки теток. Итак, давайте по порядку. Признак тетки. Прежде всего, хочу предупредить. Кому-то будет больно, кто-то будет обижаться, отпишется, наверное, Ну, это ваш выбор. Я тренер личностного развития, тренирую в людях навыки, убираю тараканы, и, как правило, в большинстве своем это через боль. Не бывает без боли роста. Понимаете, вот сейчас пробиваются вот все растения всякие, да? Они, вы думаете, знаете, как им больно? А мы же этого не знаем. Человек рождается, он же через боль проходит. Когда срастается кость, Больно ходить после того, как сращ... после того, как сломана кость и нарабатывается костный мозол. мозоль. Понимаете, о чем я? Пишите костный мозоль, чтобы я поняла, что вы здесь. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, пишите и не будьте биомассой. Ну, отдельно хочу сказать спасибо мужчинам. Я приятно, приятно удивлена, что меня многие смотрят. Некоторые стесняются. Некоторые пишут, а потом молчат. Некоторые пишут гадости. Ну, такое тоже есть. К сожалению, женщина такого родила и не сумела воспитать. Наша с вами задача понимать, что 30% — это родители, а 70% — это вы сами. Ну, в общем, такое. Поэтому хотела сказать огромное спасибо мужчинам, которые... Некоторые пишут в комментариях комплименты, некоторые пишут в личку, и мне приятно, что я работаю, стараюсь получать вас обратную связь. Так вот, всем признаков, тетки, если вы не можете разобраться с соцсетями, не можете зайти в ТикТок, не знаете, куда нажать, чтобы сделать что-либо в интернете или в телефоне? Это первый признак. И не важно, сколько вам лет. Запомните, не важно, сколько вам лет. Я начала работать в онлайн 11 лет назад, уже 12, наверное, надо посчитать. И мне было настолько стыдно, страшно и больно, что я там ничего не умела. Я не могу сказать, что я сейчас прям великий мастер. Но я потихоньку осваиваю, потому что, знаешь, что мне стыдно быть теткой. Я не хочу быть теткой, я хочу развиваться. Поэтому, если вы не умеете пользоваться соцсетями, не умеете нажимать на кнопки, боитесь и, и стыдитесь приходить на новые телефоны, вы тетка. Я, я это прошла. Мне было так не хотелось прийти на айфон, потому что я считала, что я так к смартфону привыкла, на iPhone это же все по-новому, это ничего очень просто. Неделька, и все осваивается. Поэтому это первый признак. Дальше. А, такие женщины, которые ходят с кислым выражением лица, они не покупают себе развитие, не покупают себе тренинги, они жадничают на себя, они ходят в чем попало, они ходят в удобном белье, в удобных овнодавчиках, про каблуки и так далее, забудьте. Стареть надо красиво, лицом, лицо, за лицом ухаживать в 21 веке – это, это неправильно, раздувать там щеки, губы – это плохо ничего не делать тоже плохо в общем, это тетки дальше это второй признак третий признак неухоженное тело толстое тело, жирное тело при, 20, при наличии 21 столетия искать себе оправдание. знаете, я вам скажу так в Бухенвальде никто не был толстым вот и все Поэтому, когда рассказывают, что у меня гормональный сдвиг, конечно, гормональный сдвиг на фоне стресса какого-то. Но если ты этот стресс заедаешь и оправдываешь себя гормональными сдвигами, значит, ты тетка. Потому что если ты женщина, уважающая себя, ты идешь к психологу, к психотерапевту и не злишься, не обижаешься, если тебе сразу не помогло, а идешь дальше. И еще, еще, еще ищешь до тех пор специалиста, который тебе поможет. Потому что вы читали, я проводила много занятий по присутпозиции НЛП. Если один смог, другие могут повторить. Есть такая присутпозиция НЛП. Кто помнит эту присутпозицию? Поставьте НЛП и плюсик. Если нет, поищите. Я давала бесплатно материалы, которые даются за дорого в тренингах. Они есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Что такое присутпозиция? Это базовые установки, базовые Такие признаки, базовые моменты, на которых строится вся наша жизнь. Их исследовали, эти прессупозиции специалисты, психологи, математики, американцы. И исследовали, посмотрели, какие у людей стратегии мышления приводят к одним результатам какие стратегии мышления и действий приводят к другим результатам. Вытащили оттуда рабочие и дали нам в виде НЛП. А что вы там уже к этому, как вы относитесь, как вы относитесь к этому НЛП? Это уже ваш уровень тетки или же женщины леди. Дальше. Следующий, следующий этап. Она старуха, тетка, если поехать куда-то на выходные, пойти, пройтись по музеям, по театрам, купить себе путешествие, какой-то тур. Нет, тяжела на подъем. Огород, работа, кастрюли, удобный халат и к телевизору или к соцсетям. Это тетка, это старуха. И не важно, сколько вам лет. Повторяю еще раз. Если вам 30, 25, 30, 40, 50, 60, не важно. Пойти в ресторан, в красивое заведение, одеть красивое платье, туфли на высоком каблуке, вытащить сумочку, красивую такую, подчеркивающую ваш статус сходить с мужем, с любимым человеком или сама. Да-да, не надо ждать подружку, сама. Я тренингах своих даю много таких упражнений, где убираю вот это рабское, с кем-то пойти. И вот этот четвертый признак. Это тяжелая на подъем. Тяжелое на подъем. Это тетка, это старая. Пятый признак. Смириться с возрастом. После 40 лет многие уже бабушки. Бабы. Бабы. Как украинскую мову говорят. Бабы. Мы учим детей и внуков своим собственным примером. Вы же это знаете, да? Я же вам ничего нового не рассказываю, нет? Что такое, значит, вот эта тема, смириться с возрастом. Купить новую себе какую-то вещь, куда-то пойти, поехать. Взять у своего внука или у сына, спросить, как это работает. Увидеть, что он дуется, увидеть, что он еще и подсмеивается над тобой. Взять и да ей исследовать это самому. обучаться новому, платить себе деньги. То да не, я пойду по-прежнему. Знаете, есть такое выражение. Тот, кто не умеет работать головой, тот работает всеми частями тела. Кто об этом слышал? Напишите, пожалуйста, слышала. Спасибо за сердечки, за ваши, друзья. Поэтому, если у вас есть куча образования, у вас есть чудесная профессия, вы боитесь выйти в онлайн, вы тетка. И при этом вы детей суете на разные кружки. Привязываете их к школам и переживаете, чтобы вы не стресса не получали. Чем больше дети получают стрессы, тем больше они становятся уверенными и успешными людьми и гибкими. И больше вас будут ценить. Понимаете? И если вы сами вместо того, чтобы реализовать свои знания, вы психолог, коуч, преподаватель, и вы идете, сцепив зубы. Ищите себе работу в офлайне, при этом знаете, что вас будет жизнь перекидывать из страны в страну. При этом уже знаете, что война неизвестна, когда закончится. Что в стране еще, в мире будут войны. Что в мире еще будет много чего. По крайней мере, готовым к этому надо быть. Готовым к худшему, надеемся на лучшее, делать то, что надо и будь что будет. Понимаете, да? При этом вы уперта, как баба старая. Держитесь за офлайн. Вы приехали в другую страну, учите язык. Вы идете мыть полы. Вы идете в магазин, продавать. И это тоже хорошо. Но запомните, тот, кто не умеет работать головой, тот работает всеми остальными частями тела. Вы баба старая. Вы старуха, тетка. Дальше. Пятый. Я тут, конечно, больше выписала их, но сегодня только семь обозначила. Еще вот признак старения. Ничего не покупать себе нового, не учиться новому, не образовываться, не смотреть за трендами, не изучать то, что происходит. А дети хай сами учатся. Мне главное дать образование. А куда это образование? Поймите, куда это образование, если вы его не примените? Собственным примером не покажете. Зато голову задравший, едем по всех краинах. Из, ты из села поехала, в ведь никуда, понимаешь? Это тетки называются. Сегодня была девушка. Обалденно красивая. Просто королева. 40 лет всего-навсего. А с мужем давно в разводе. Живет в Германии. Уже около года. С ребенком уехала после войны. От войны сбежала. Дальше. Влюбилась в какого-то кента. Я по-другому даже и назвать не буду, не буду называть. Он ей 8 месяцев морочил голову. Дарил какие-то дешевые подарки, устраивал какие-то эмоциональные качели. А в итоге он, отношения ну, отношение он ее бросил и быстренько нашел себе другую. И она пришла, вот, как мне закончить вот с этим, вот, вот с этой болью. И начинаю выяснять. Где ты его нашла? На сайтах знакомств? Да шо ты кажешь? На Баду? Ай-яй-яй. А почему ты такого нашла? Вы же знаете, как, какие я такой из дыбов? А да, там даже, даже на этой помойке Баду, и то можно найти себе человека, если ты достойно себя несешь. А если ты как служанка-королева, служанка или королева, надо разбирать, да, если ты вышла туда как тетка, выставила сиськи, ноги, легла, или там при, при, прижалась к какому-то обшарпанному дереву, у тебя хвостик, или наоборот, там раскрашенные глаза, чересчур. То есть ты считываешься, как тетка. И к тебе приходит такой, который будет у тебя висеть, будет тебе мозги парить, забирать твои энергии, ты будешь. Я хотела восстановиться, потому что мне было очень тяжело и больно. Бир рушится, я приехала, мне было. Конечно, еще больший стресс, а тут еще. В чужой стране. Поэтому, если бы ты была до того, как уехать на войну, из, от войны убежать, адекватная женщина, то ты могла найти, могла найти себе очень даже быстро адекватного, хорошего человека, потому что их много. Почему я в 63 нахожу, а вы не находите? Скажите мне, пожалуйста. Почему? Он мне дарил подарки. Какие? Он мог прийти внезапно, появиться без всякого предупреждения. Это подарок? Охренеть. А где личные границы? А какие цветы он дарил? Да никаких цветов он мне не дарил. Я Ему то, что роза, Я не могла выпустить у него хоть никакого цветочка. И на 8 месяцев с ним общалась. Кто ты после этого? Тетка? Конечно, тетка. А спрашиваю, а ты где-то училась? После первого расставания с мужем мне было больно, я ходила там кому-то там на какие-то медитации, аффирмации, в общем, для того, чтобы простить мужа. Да, это хорошо работает, но это эмоциональное, мы снимаем этот, этот напряг, чтобы простить, отпустить, но мозг-то работает по-своему, дальше, потому как привык работать, соответственно, вы будете снова таких же притягивать. Это тетка? Тетка. Поэтому мне и так в этих штанцях, в простом светленьком платьице, без помады, без, без стрижки, без косметики и так сойдет. Тем более в Европе основная масса теток ходят неухоженные, не, не накрашенные. Так и вы шо, рады стараться, что приехали в Европу, так надо там ходить как, как прости господи, толстые жопы пообтягивали этими штанами, которые надо дома только в них ходить, и то на улицу выйти, там, я не знаю, мусор вынести. Футболки, обтягивающие вот эти вот трёхслойные жиры. Губы не накрашенные, глаза не накрашенные. Ей там 30 максимум с копейками лет. Я уже не говорю про бабулек, который которых старше. Вы кто вообще? Война для чего в Украине идет? Людей разбудила война. Люди не хотели над собой работать. Большинство, масса основная. Рашка свое понесет. Европа свое сейчас выгребает. Расслабились. Кто-то понимает, что это невежество пошло на весь мир и надо его остановить. А кто-то считает, сколько стоит нефть и подыгрывает этому так же как и люди один человек порядочный думает наперед чем это закончится и простраивает а, а другой хитрит юлит так карма накрывает всех человека семью деревню город ст, э, страну и планету кто понимает это пишите страна плана про, планета кто это понимает, пишите, пожалуйста, чтобы я видела, что вы адекватные у меня, так классные такие слушатели. И вот это четко. Она сидит и ждет, чтобы была перемога. Она сидит и ждет, учит язык, сходит с кожу, что Сегодня праздник, второй день этой коронации, это историческое событие. У них 70 лет не было этой коронации, для них это историческое событие. Я так же, как и вы, стесняюсь, потому что язык я ну, практически не знаю. Я там что-то пытаюсь говорить, но это еще работать и работать. И мне повезло, моя хозяйка такая очень активная женщина, ее знают в городском совете. К ней пришел, пришла за мэра такая интересная женщина. Спасибо большое, Люда. Семья, краина, планета. Страна, планета. Спасибо вам огромное, мои хорошие. Спасибо за то, что поддерживаете мою энергию. И такая приятная женщина. Я с ней начала общаться. Сказала, что мне трудно. Я только, только начинаю учить язык. Хотя, если бы я его учила больше, конечно, я бы его изучила. Так я прошу, чтобы зарабатывать деньги. Восстановить дом вернуться домой. Ну, по крайней мере, так думаю. Хочу восстановить, вернуться домой. И в то же время мне нравится быть здесь. Еще немножко побуду там, посмотрю, как будет дома. И мы с ней разговорились, она медленно со мной говорила, и я понимала ее, представляете? У меня сегодня праздник, я сегодня понимала, ну, процентов 90 понимала, что говорила. Потому что когда говорят быстро англичане, я в шоке просто. Если я что-то говорю, то меня не понимают, и я от этого злюсь ужасно, потому что произношение плохое, а англичан там вообще особое приглашение я прям тут страдаю. Так вот я к чему? Я посидела с ними, я чувствовала свою вот эту такую никчемность. Но я начала с людьми общаться, пошла потом на перетягивание каната, там где э, игра такая была, я там в Инстаграме выложила, в сторис, посмотрите. Люди так интересно проводят время, у них тут складчина, у них тут барбекю, у них тут какие-то там вина немного, там чай, там вот эти все пирожные, там вообще так, так приятно смотреть, как они гуляют. Наши тоже гуляют на Майоке. Но наши больше напиваются. А, а здесь я никого не видела пьяным. Вот так вот. Так вот, <coughs> начала я присматриваться к людям. Смотри, сидит мальчик на... Прямо сидит вот на асфальте. Мама с маленьким возится. А я детей обожаю. Я просто села, присела возле ребенка. И начала с ним говорить. Ну, <смех> как я буду говорить? Как-то он не вербально. И ребенок, ребенок на меня откликнулся. Такие глазки у него красивые, реснички такие длинные. Я детей просто обожаю. Вот. Я взяла его на ручки. Он ко мне пошел. это годика два-три, наверное, так ему. Вот. И я просто растаяла, я забыла обо всем, о том, что я там в другой стране, кого я не знаю. То есть, мне, к чему я? Я открываюсь, я иду к людям. Мне страшно также, потому что я тоже чувствую вот этот э, комплекс неполноценности. Сегодня мне посчастливилось общаться за мэра. Вообще. Э, я к чему это все говорю? Смотрите, если мы куда-то идем, выезжаем, нам нужно делать новые шаги, все равно нужно делать. Через комплименты этому я учу. Говорить людям хорошие слова, благодарность и открываться сердцем. Если же ты сидишь за корытым лицом, с серой рожей кислой, неухоженной головой, скукоженная, скрюченная, неухоженными руками, если спросишь, сколько ты вложила в свое, свои навыки, смотрите то что сегодня вы умеете вы и я то мы и имеем услышите меня то что вы умеете то вы и имеете кто понял напишите пожалуйста здесь в чате смотрите то что вы умеете то вы и имеете то есть если у вас чего-то не получается значит нужно получить новые навыки за новые навык надо и поучиться или платить временем нервами здоровьем и так далее кто это понял да я, Лю, Людочка, не креативная, я просто, просто вот даю вам то, что сама делаю, как у меня получается. Так вот, надо платить, если у вас чего-то не получается, значит, это надо платить деньгами. Или же тратьте время, здоровье и нервы. Понимаете, вот почему сегодня курсы маленькие, они не работают, они только чуть-чуть от -чуть приоткрывают. А дальше нужно идти в наставничество, чтобы тебя вели, вели, поддерживали, вели. И вот этот вот пункт, который я обозначила, что вы тетки, потому что не хотите расти. Спрашиваю, сколько ты заплатила за то, что получаешь по голове, получаешь такие откаты, такую боль. То, что вы умеете, то вы умеете. Да, спасибо большое. Пишите все, пожалуйста, запоминайте. Это должно отложиться. Я не просто так трачу свое воскресное время, чтобы тут перед вами тут повыступать. Для того, чтобы вы услышали и что-то пытались сделать новое. Так вот, это говорит о том, что женщина за границей, она имела бизнес, она работала. У нее был бизнес до того, как небольшой бизнес, она его смела отключить. А сейчас она сидит и ждет. Вот у нее не получилось с очередным кентом. И она ничего не платила. Другая 10 лет ходит по сайтам знакомств. И, ну Не то, что по сайтам, просто в ожидании чуда. Приходят те, которые тратят, забирают ее время. Она сидит, переписывается годами, месяцами. Она... Да что-то рассчитывает. Да неужели же вы не понимаете, что нужно заплатить себе и купить курс, тренинг, серию консультаций. Если у кого-то уже получилось, то ты думаешь, что 10 лет ты шаришься вот в поиске, думаешь, оно ну, тебе так придет. Вот это тоже четко. Четко, понимаете? Вы что-то написали, Василина? Напишите еще раз, потому что там что-то непонятно у вас. Поэтому люди добрые – это признак тетки. Если ты ходишь годами, умная, красивая, образованная, война, не война, понятно, что войну тяжелее, и так стрессов целую кучу. Но те, кто находится за корницей, вам намного выгоднее сейчас. Ведь во всех трудностях всегда есть выгода, рост. Война толкнула... За границу, слава богу, приняла, приняла Европа многих. Так вручайте же мозги, идите работайте, учите языки и стройте свои отношения, вкладывайте в себя. Не мене грошей немає. Жлобиха, четко. Понимаете? Если себе нет, себе нет денег. Это кто четко? Стыдно быть в 21 веке такими отсталыми тетками. Следующий никакой сексуальности. смотрите, здесь есть понятие стиля. Сколько бы вам не было лет, вы должны понимать, что есть стиль. Вы заметите, как люди одеваются. Молодежь ходит страшно смотреть, серая масса, юбочки там ну, если я сейчас смотрю, тут тоже в Англии. Англии такие же люди, как и везде. Вот живут там, вот этим стадным. Юбочка еле прикрывает. Они идут, там черные колготки, у всех дырочки, ну, это понятно, они там хихикают, дырочки эти ставят, понятно. Вот она идет, эту юбочку осмыкивает, потому что она. Ну, еле-еле еле закрывает мускулюс глютеус. Еле-еле. Вот только закрыла и все. То есть. Даже, даже до ног не доходит эта юбочка. Ну хорошо, мода такая. Дальше. Смотришь, не школьная форма. Какие-то жуткие штаны, какие-то дырки, какие-то... Ну, люди — это стадо. Мы должны с вами понимать. Это не хорошо, не плохо, просто мы стадо. Задача — выделиться. А выделиться — это значит... По-другому как-то люди выделяются. Но никак не красотой, но никак не стилем. Они могут всунуть сережку в нос. Татуировки все одинаковые там поналепляли. Сегодня это модно, да? Но выделиться в сторону красоты – это большая редкость. Заметили? Это большая редкость. А мир всегда шел к тому, что есть красота, есть стиль, есть консерватизм. Есть... И этому тоже надо учиться. Особенно тем, кто работает с людьми, особенно тем, кто работает в соцсетях, особенно то кто работает вообще с людьми. Потому что людям, люди устали от серости, люди устали от. Людям нужно, чтобы красивым тебя подавали. Вот я сейчас лучше чуть-чуть, чем я кажу, чем я в жизни. Тут пятнышки какие-то красненькие, на солнце было. Я включила фильтр. Есть такая функция в Инстаграме, в видеофильтр. Иногда, вы видите, меня без фильтра я отдаю фотографии. Мне не все время была такая я красивая. Но почему я даю вот, вот эти фильтры? Потому что люди хотят видеть красоту. Так вот, сексуальность у бабушки отсутствует. Если вам 30-40 лет, и вы в штанах, вы, вы в говнодавчиках, вы без каблуков, вы баба старая. вот, вот Некоторые говорят, ой, так это же удобно, это же естественно. Конечно, а то, что женщина сама по себе пришла в эту жизнь, чтобы привлекать, привлекательное быть, красоту истощать, королевой быть. Нет? Ничего она не говорит. Детям пример какой показываете. У кого есть мальчики, девочки. Они ж такое будут дальше продолжать. Поэтому тетки, кто может, могут дать пример. Детям своим, тетки или женщина, леди, которая уважает себя, и не важно, сколько вам лет, повторяю. Поэтому, когда кто-то выходит в какой-то одежде нестандартной, сидят, обсуждают, клянут, бабьё так о вас это и не касается не хочу быть бабой и теткой вы не являетесь бабой и теткой вы примеры для меня в том числе Людмила Александровна почему я вот сейчас находясь в Англии вижу как мужчины реагируют на мой стиль я всегда придерживалась этого стиля женская одежда платья в тон туфли сумочка ручки, ножки максимально за собой следить я вижу, как они реагируют. Я вижу, как они реагируют. Англи англичанки очень красивые интересные женщины. Есть очень красивые. И есть ухоженные. Есть и с причесочкой, и с ногтиками. Но это редкость большая. В основном это натурал. Натурал. Поэтому, да, они привыкли. Но когда они видят красивые, они все поворачиваются, и рот у них... Это висает, и язык на плечах, потому что это красиво. Так вот, сексуальности нет, потому что не думаете о том, как вы одеты. Женщины, которые говорят хриплым голосом, двигаются медленно, двигаются тяжело, понятия не имеют встать на носочки. Заниматься зарядкой. То есть это уже тетки. После 40, после 30, после 50, не важно. Это тетки. Когда женщина 50, 60. Видели, как они ходят? Какие сумки у них? Как они сидят, руки, там, на сумках, как они вот сидят, вот такие уже трагические выражения лица. Это тетки. Или, например, молодая, там до 30. Штаны, там пупок видно. Она присела, у нее сзади задница видно, вот эти вот стринги там затянуты. Это тоже тетка. Это тоже тетка. Дальше. Следующий этап. Это презрение, зависть к чужому успеху и к чужой молодости. Мне посчастливилось работать в мужском коллективе, и женщин у меня было мало. Однажды была женщина, она уже умерла, царство небесное, но потом с ней подружились. Любовь Любовь Ивановна. А я помню, я пришла получать деньги, она бухгалтера бухгалтером была. А я всегда красивенькая, живенькая. Но ну, мне было тогда 30... 30-32. И она на меня так смотрела. Потому что она уже была старше, а я молодая. И вот это старшие женщины на молодых смотрят сюда вот так. В основном, я говорю, что все. Вот, вот это зависть молодости. Это тетки. Потому что Светлое выражение лица, отношение к молодым с интересом и с любовью, и с уважением и учиться у них надо, кстати. А не поучать. А я то все знаю, я краще знаю. Так вот, я увидела это выражение, я сразу поняла, что она обижена, что ей, что ей плохо. А все те люди, которые, которых я описываю, это обиженные. На маму, на папу, на мужа, на детей, на правительство это обиженные. Это не растущие, не не хотят расти. И я помню, подошла к ней, делала и комплимент. В общем, навела с ней контакт, мы счастливы, подружились с ним. Так вот, презрение, зависть к чужому успеху и к чужой молодости. Молодость другого человека. Дальше. Когда вы приходите на какие-то мероприятия, и несете с собой судочки. Вместо того, чтобы пойти выделить себе сумму денег, пойти себе посидеть в кафе, выпить кофе и так далее. Это тоже тетки. Или одеваете костюм деловой с какой-то кружевной юбкой, кружевным каким-то бантами. Ну, в общем, я сейчас к чему? К тому, что, опять же, стиль, опять же, заниматься с тобой разбираться. И сайты знакомств, на которые я сейчас... Мне сейчас еще нужно два человека в группу. Где я показываю, как одеваться, как вести себя, как говорить, как общаться, как распознавать этих мужчин. Это тоже сюда. Вот как вы себя преподнесете, так и будет. И на этом вы научитесь себя более-менее преподносить как женщину, а не как четку. Вот сегодня была девушка, я уже говорила, 40 лет. Почему, говорю я, мне 63 и у меня очередь стоит на свидание. Почему меня возят, показывают мне... Вы видите, сколько я съемок делаю по Англии. Вы думаете, я туда сама езжу? Как же? Я же не знаю языка. Меня возят мои мужчины, мои кавалеры. Почему мне дарят подарки? Почему меня возят? А почему тебя не возят? Тебе 40, ты красивенная женщина. А? Поэтому, когда нет вкуса, когда для себя жлобить деньги носят потратить, то и будете чётками всегда. Вот такие дела. Поэтому буду вам благодарна за то, что когда вы напишете под этим видео все, все семь признаков чётки, этим самым вы... Отблагодарите меня за мой труд, в воскресенье и тем самым себе запомните. А я сейчас повторю кратко. Первое. Признак четки вы не умеете пользоваться соцсетями, не умеете пользоваться новыми телефонами и не стремитесь. Дальше. Вы тяжелые на подъем. То есть, это второй путь, второй признак. Куда-то поехать, куда-то пойти, пойти в ресторан, пойти в какое-то красивое место, одеться. Нет. у Этого нет. Третье. Смириться с возрастом. Быть бабушками, готовить пирожки и так сойдет, и так все хорошо на себе экономить. Четвертое. Жлобиться на себя, на свое развитие. Денег нет, плакать, мыть и ждать, что само рассосется. Это тоже признак тетки. Никакой сексуальности. Пятое. Одежда старая, серая, за собой не следите. Ходите тяжело. Обсуждаете, обсуждаете других, жадничаете на, опять же на себя, ну в общем вот так вот. Тяжелая походка, одежда как попало, сумки, торбы, это тоже признак тетки. Тетки, я даю это более детально в программе сейчас вот уже завершаю набор. Буду бы немножко брать людей, но очень мало. Сейчас вот завершаю набор группу. Из служанки в королевы, или как за два месяца, на сайтах знакомств найти своего мужчину, разобраться, прокачать свои навыки у женской уверенности, научиться общаться, выбирать и выбрать себе того, кого вам надо. Дальше. Презрение к чужому успеху и молодости. Это... Признак старения, признак тетки. Следующее. Шестой. Отношение к своей одежде, к своему к самому белью, к себе. Удобная одежда, удобное белье. Без вкусица в ногтях, в руках, унылое кислое лицо. Этот сюда. Это тоже признак тетки. Вам 25, вам 30. Вы тетки. Запомните, вы тетки. Я когда впервые это услышал, не знаю, как у вас, мне было это неприятно. Поэтому будьте женщины, включите живость, включите. Нестандартность, не бойтесь выделиться, будьте придурочны, будьте необычны, привлекайте к себе внимание. Потому что жизнь вы еще не начинали. Если до сих пор только ждете, война вытолкала, война потолкнула, а многие все равно сидят. А в войну только возможности новые. Поэтому кто понимает, что находясь в Европе или даже не в Европе. Но находясь в том состоянии, когда жизнь продолжается для тех, кто остался жив. И ребята же не просто так умирают, чтобы мы с вами тетками были. Понимаете? Не просто так умирают ребята. Чтобы мы тетками были. Они а за то, что мы росли, развивались, были интересными и себе и нашим детям. Кому посчастливится мужчину встретить, вернуться, вернется из из фронта, а кому не посчастливиться, как судьба, так нового себе встретить, а на другого, потому что сами растете, от нас самих зависит все, понимаете, поэтому жизнь еще вы не начинали, если у вас на фотографиях облеплены собачки, лютики, картинки нет у вас, если на фотографиях у вас общественные фотографии с детьми, с родной. Если вы ходите как попал, на себя не выделяете денег, не растете, 21-м, 3 стыдно не развиваться. Сколько стоит твой навык? Вот подумай, то, что ты сегодня имеешь, это ты столько, сколько заплатила за свой навык. Навык говорить, навык общаться, навык разбираться в этих мужчинах, если говорим про отношения. Навык э, разбираться в психотипах, навык, навык владения коммуникациями, ходить, как его... Распознавать, что он из себя представляет, и не только на сайтах знаком. Это то, что ты себе заплатила. А если ты говоришь, что ты 10 лет шастаешь под, под этим сайтом, и даже если не шастаешь, а все чего-то ждешь. 10 лет, или 6, или 7, или 5, или 2 неважно, жизнь короткая, я на завтра может не начаться. А вы часто говорите: нету денег. Денег для чего? Денег для кого? Это вы тетка. Нету денег, ищите. А если бы, не дай бог, сейчас было, не знаю, там, э, рак или какая-то еще тяжелая болезнь. И если бы вас сейчас колесо пробили, вы нашли бы деньги? Да, потому что это важно. А вот для себя нет денег. Тетка. На первом месте я. Я женщина. Я даю... Мудрость, даю любовь, даю заботу, даю корректность, учу личным границам, показываю собственным примером ребенка. Если у тебя ребенку 10, 12, 17 лет, и ты страдаешь до сих пор в одиночестве, если тебе попадаются какие-то кенты, Господи, прости, ты четка. Вы понимаете? Вот вам признаки четки. И вы это передаете своим детям. Услышьте, мои хорошие. Ладно, ссылка на консультацию под этим видео и в шапке профиля. Двигаемся дальше и из теток превращаемся в леди. Красивых, умных, мудрых, сексуальных, привлекательных, обалденных женщин. До встречи на консультации и в программе «И служанки в королеву» через сайты знакомств.